доброго времени суток я игорь черноусов приветствую вас на своем youtube канале итак где же купить хорошие качественные прокси больше месяца назад на моем канале появился ролик в котором я рассказал вообще что такое прокси для тех кто не знает и начал тестировать сервис я сейчас на главной страничке этого сервиса где я покупал индивидуальные прокси по протоколу api6 целый месяц я тестировал прокси с этого сайта тестировались они в шаблоне зенопостера это этот ролик это мой отчет я обещал в первом ролике запишу отчет после проверки и вот он пожалуйста смотрите дело в том что в интернете очень много предложений по прокси все обещают много чего хорошего на самом деле не всегда действительность соответствует тем обещаниям которые дают вам продавцы конечно как то критиковать до чего то докапываться прокси который я покупал по 20 рублей у меня просто язык не поворачивается но ну и никаких особых претензий Придирок к прокси Купленным на этом сайте у меня абсолютно нет Первое впечатление, которое у меня было Когда я их прописал в шаблоне Зинапостера, что эти прокси работают В несколько раз быстрее Теми прокси, которыми я пользовался раньше Странички открывались очень быстро Я включил раз режим показывать, что делает шаблон. И кто пользовался когда-то зенопостером, вы знаете, что внизу там мигает такой зелененький кружочек, когда прокси становится активным и страничка загружается. Вот у меня этот кружочек просто мгновенно становился зеленым. Работало все очень быстро, я был в восторге полном. Причем за эти прокси я отдавал 20 рублей, хотя раньше я платил по 100. И все работало значительно медленнее. Да, конечно, сказать, что все купленные прокси работают стабильно, я не могу, но это нормальная вообще ситуация. К сожалению, единственное, вот что у меня не получилось, но я не думаю, что здесь виноваты прокси этого сайта, это нехватка моих технических знаний. Я не смог прокси по API6 проверить чекером Xenopostra. Проверка доходила до 50% и как-то все останавливалось. Поэтому приходилось проверять прокси руками, запускать шаблон не больше двух повторений с каждого аккаунта и визуально находить, какой прокси приглючивал, ну то есть притормаживал, когда странички открывались э, значительно дольше. Я их удалял из списка прокси и тогда уже запускал шаблон с максимальным количеством повторений. Вот это было единственное неудобство. Потому что сегодня, например, один какой-то из купленных не очень хорошо работает. там Через несколько дней мог не работать какой-то другой. И я уже привык, что перед запуском через чекер прокси Зинопостера я купленные прокси всегда проверял. Вот с этими прокси у меня не получилось. Но если оценивать по 10-бальной системе прокси этого сайта, я могу смело им поставить девять с половиной. Я доволен, очень доволен. За такие цены просто подарок Зинопостером прокси API 6 работают прекрасно проверено, пожалуйста, пользуйтесь. Мои друзья, знакомые по социальным сетям писали, что, например, с квиксендером вот эти прокси по API 6 не заработают. Я еще не связывался с Дмитрием, не уточнял, почему такая проблема. Но раз шаблон работает, возможно, и кликсендер тоже должен работать. В комбайне не проверял, комбайном уже достаточно давно не пользуюсь. Если вы решите покупать прокси, делается это вообще элементарно просто. Вот нажали на кнопочку «Купить», выбрали тот тип прокси, который вы покупаете. Указывайте нужное вам количество, от указывайте на количество дней, выбирайте прокси какой страны, использовать ли аудификацию, привязанную к, вам, к вашему IP, я не покупал с идентификацией по IP, я покупал с логином и паролем. Обязательно правильно прописывайте свой электронный адрес, выбирайте способ оплаты, отмечайте чекбокс, чтобы знаете что такое Прокси по API6 и со всеми условиями вы согласны. Вариантов оплаты достаточно много. После оплаты прокси высылаются ну, практически мгновенно, что тоже не может не радовать. После оплаты вы попадаете в такой упрощенный личный кабинет, где вы можете скачать свои купленные прокси. Все очень удобно, видно, что вы покупали. Всегда купленные прокси можно продлить. Когда у вас заканчивается срок действия ваших прокси, вам на почту сейчас секундочку найду вам на почту приходит вот такое письмо что ваш заказ закончен и вам предлагают его возобновить перейдя на главную страничку сайта. Другими прокси по четвертому динамические зарубежными прокси я не пользовался с этого сайта но могу сказать практически с уверенностью что все что здесь продается это качество очень радует конечно техподдержка ребята реально быстро отвечают помогают впечатление о работе с этим сайтом у меня самые хорошие еще раз повторюсь что эти прокси api 6 работают значительно веселее но быстрее странички отгружаются чем вот прокси который я покупал раньше по протоколу api 4 4 прокси ссылку на страничку этого сайта я размещу в описании видео я сейчас перешел на другой сайт, это, надеюсь, последний сайт, где я буду покупать прокси. Для этого очень много причин. Одна из них – это возможность покупать здесь и виртуальные сервера плюс хорошие такие человеческие отношения с человеком, который осуществляет техподдержку на этом сайте. Это, надеюсь, последний ресурс, где я буду покупать прокси. Сейчас я пользуюсь прокси с этого сайта, обязательно запишу через месяц свой отзыв. Большое всем спасибо, если у вас какие-то вопросы по прокси, пишите в комментарии под этим видео, по возможности буду отвечать и помогать. Всем спасибо, с вами был Игорь Чернаус.